с вами как же зарабатывать на своих ссылках, на каких-либо различных э, Неважно каких, именно чтобы за просмотр, за клик на эту ссылку вы получали денежку Давайте пробежимся, сервис CatCut называется, если вы не слышали о нем Давайте я вам покажу э, коротко меню Здесь можно рекламодателям работать то есть сайты в серфинге то есть вашу рекламу ваш сайт будет просматривать именно когда нажимают на ссылку будут просматривать вашу рекламу также видео в серфинге контекстная реклама на сайтах но непосредственно про заработок на рефералах все понятно продвигаете сервис зарабатываете денежку а на своих сайтах подключаете свой сайт и на нем показывается контекстная реклама именно вот этого сервиса на продажах продуктов, товаров, если у вас есть какой-то продукт, просто создаете ссылку, выкладываете эту ссылку через этот сервис, через Redirect и уже когда покупают товар именно через этот сервис, он берет, кстати, всего 20%, процентов в отличие от Just Click, где, конечно, процент поменьше, но там и банк -плата большая, на глопарте, по-моему, 100 рублей минималка да, то есть Выгоднее я не видел. Но ну, непосредственно в своих ссылках. В чем заключается суть. Вы берете какую-то какую ссылку, делаете на нее редирект. И давайте я вам продемонстрирую, как это выглядит. Человек на нее щелкает и он смотрит рекламу. То есть он должен нажать «Я не робот», типа как это капча. да? После этого он должен просмотреть эту рекламу. Вот, эту рекламу кто-то выложил, да, какой-то рекламодатель через этот сервис, и идет отчет времени. После 8 секунд он будет перенаправлен уже на, непосредственно на ваш продукт. А вы за это получаете какую-то свою копеечку. Так, давайте обновим, а, ну я не досмотрел, но факт в том, что вот здесь заработок увеличится. Стоимость 0,059 рублей, она постоянно меняется, то есть до 10 копеек доходит, до 40 копеек даже бывало доходило <coughs> за просмотрами на реклама, за клик. И если направить хороший трафик сюда, можно зарабатывать массовость. Я сейчас вам расскажу одну фишку такую, один курс я даже как-то просматривал, не помню. И в общем, суть его заключается в чем. Вы создаете канал на YouTube и отлавливаете просто какие-то э, новинки фильмов, трейлеры, да, именно трейлеры. Трейлеры, как правило, они не имеют авторских прав, они размещ... распространяются в свободном доступе, и вы на канале на своем размещаете. Правильно оптимизируйте, правильно называете ролик, и берете ссылочку, например, на фильм, находят фильм в платном доступе, да, естественно, вы не найдете, и пиратством заниматься я вам не рекомендую. В платном доступе находите и размещаете, да, то есть, ну, с какого-то брода это обман, конечно, то есть, человек посмотрел, а название написано, там, фильм посмотреть бесплатно, к примеру, да, посмотрел трейлер, там аннотация, ссылочка в описании, на бесплатно он переходит, вы получаете свою копеечку, а он либо покупает фильм, либо не покупает, кстати, можно подключиться к партнерке на том сервисе, который продает эти фильмы, и там еще неплохо зарабатывать. Ну, это уже одна тема, одна схема. А я непосредственно э, говорю о том, как нагнать трафик на вашу ссылку через YouTube. А ВКонтакте не размещайте ссылки, сразу банят. Этот сервис там не любят. У а всех остальных я не замечал. Э, ну, в принципе, нормально относятся. Я через этот сервис, в принципе, зарабатываю на продажах в основном. На ссылках мне неинтересно, потому что я не хочу, чтобы мои подписчики. Когда я им даю какую-то ссылку, кликали на нее, еще смотрели рекламу, там их отталкивало. Мне, в принципе, это не нужно. Но для вас, как вариант, если нет у вас своего раскрученного канала и так далее, вы можете попробовать эту схему. Ну вот, в принципе, и все. Пишите в комментариях свое мнение по поводу этого заработка.